Всем привет-привет! Вы на канале Вот ВотГСН и сегодня мы будем с вами выкатывать из ангара Пантеру М10. Я свою получил из бесплатного контейнера за просмотр рекламы. Вы же можете ее получить либо таким же способом, либо приобрести за 3500 золота отдельно от набора. В состав конкретно данного наборщика входит машина, легендарный камуфляж, ну как по моему собственному мнению, ненужный аватар и, соответственно, открытое все оборудование. Другие машинки из этого набора такой чести не были удостоенная и просто идет машина со слотом в ангаре. Я бы сказал так. Лучше бы М10 продавали не за половиной тысячи вот со всей вот этой шелухой, а допустим за половиной, чем насыпали всей вот этой дребедени, оправдывая ценник. А ценник, ребят, оправдывается по одной простой причине, потому что из трех вот этих машин, мне кажется, что М10 это все-таки самая годная машинка. Насколько годная или негодная, посмотрим сейчас в бою, куда запрыгиваем. А если вас интересует обзор на данную машинку, то в конце видео Будет ссылочка на обзор вот здесь вот наверху Сможете зайти посмотреть, там будут дополнительные катки Обсуждением технических характеристик От себя хотелось бы отметить следующее Чем мне нравится М10 Безусловным плюсом М10 являются Довольно-таки играбельные углы наводки Вверх-вниз И крайне-крайне приятное КД Потому что для своего седьмого левела КД в 3.8 Это очень приятно Пушечка очень точная на дальних расстояниях. Мне она этим всегда нравилась. Не могу сказать, что я часто выкатываю М10 из ангара. Когда я хочу получить удовольствие от боев, я беру, ну, что-нибудь другое. Ну, у каждого свой вкус. Конкретно М10, она, ну, приятная, но не настолько, чтобы быть прям любимым танком в ангаре. Хотя, опять-таки, все зависит, наверное, от того, сколько танков в ангаре у вас есть. Ну и, соответственно... От этого зависит, как часто вы будете конкретно данную машину брать для того, чтобы выехать обычный рандомный бой. Что касается точности. Вот то, что я говорил, что точность у машины очень классная. Мне она очень нравится. Я бы не сказал, что супер пробивная пушка, но ее хватает. Я вполне спокойно разбираю ИСа пятого. И понятное дело, что он стоял ко мне бортом. Ребят, но моей точности достаточно для того, чтобы выцеливать серые зоны. А это уже очень приятно. Скорость перезарядки такая, что вот буквально только что я бросал в ИСа. Теперь я вполне спокойно отбрасываю в Т71. Короче говоря, ребят, вот эти два плюса являются, ну, наверное, самыми-самыми значимыми. В этой машине. Все остальное, ну, такое, я бы сказал, в основном обычное, а иногда очень даже заурядное. Допустим, очень сильно не хватает брони, вот прям совсем-совсем не хватает брони. Но брони не хватает всегда, ребят, играя на любом танке. Но навряд ли вы скажете, ой, что-то много как-то брони насыпали, лучше бы немного подзабрали, чтобы меня полегче разбирали. Итак, ребят... Продолжаем откидывать урон в наших соперников, надеюсь сейчас откатится, чтобы я его смог откатился. понравилось, хочу еще, как говорится, что касается подвижности, то в целом, ребят, очень-очень даже ну, подвижная машинка, некоторые стшки ведут себя, ну, более уныло в боях, это факт, заберем товарища и поедем дальше искать приключений. Вообще, ребят, машина, как я уже сказал, из всего этого набора на меня производит впечатление больше всего. И, наверное, я не один такой. И именно это является причиной, по которой данную машину поставили на продажу... За половиной тысячи золота они дешевле Оправдав ценник насыпанием туда Вот всей вот этой вот шелухи Которую туда добавили Я не буду снимать следующий бой На данной машине Ну вот просто поверьте мне на слово Вот так играется машина постоянно Один или два фрага ты будешь обязательно делать Потому что КД тебе позволяет Быстрее перезаряжаться и как минимум Добирать недобитков Что касается урона Вот так вот абсолютно спокойно За вот такой я бы сказал плевый бой 1365 единиц урона Немного, ребят, но в целом довольно-таки приятно. В конце концов, вы получаете удовольствие от того, что часто бросаете довольно точно вот этим вот великолепным, очень-очень тоненьким орудием на дальнее расстояние, выцеливаете серые зоны в танках, в том числе и в тяжелых, и вам хватает пробития точности и времени КД для того, чтобы делать им неприятно, так сказать, пощекотать им нервы. Что касается фарма, ну я бы не сказал, что это машина для фарма, все-таки больше это машина в коллекцию и даже... Чуть-чуть меньше для фана, хотя фан на ней ловить порой тоже получается. Вот такой вот у нас получился результат по серебру, 45 тысяч серебром с учетом према и 28 тысяч без учета према. Не могу сказать, что это много, ну хотя бы не минус, уже большое спасибо, но в то же время это победа. Что касается места в команде по урону, второе место, очень часто вы будете попадать на первое. Но я бы сказал, в основном из-за того, что ваши союзники плохо отыграли, они а потому, что у вас очень классная ДПМная пушка. Она отличается не хорошим ДПМом, она отличается как раз хорошей скорострельностью и точностью. А вот Альфы ей все-таки немножечко не хватает. Как я уже говорил, переходите по ссылочке на обзор на данную машину, там вы посмотрите дополнительные бои. Но и если вы за честные обзоры, если вас э, устраивает такой формат видео, в котором я не нарезаю кучу боев ради красивой картинки, а показываю, технику, такой, какая она есть на самом деле, руками среднестатистического танкиста, подписывайтесь на мой канал вот здесь вот по желтому шильдику, я вас отблагодарю новыми и честными видео. Всех благ вам, всего хорошего, мира, ну и обязательно спокойствия.